Лечение, пожалуйста, подлечите мою жопу дырявую. А то продырявили меня маленько. Так, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Я вернусь в бой. Я вернусь. Блин, ненадолго я вернулся в бой. Ладно,